Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как в SolidWorks добавить в библиотеку проектирования свой элемент. В качестве элемента возьму присадку, связку между усиленным эксцентриком и шкантом. Для начала на грани детали нарисую отверстие под усиленный эксцентрик. Диаметром 20, от края поставлю 64 и от этого края поставлю 9,5 мм. Сделаю вытянутый вырез на 13 миллиметров. На торце заготовки нарисую осевую линию и отверстие под шкант. Здесь поставлю расстояние 8 миллиметров, а здесь поставлю 96, диаметр 8, глубина. Ну, допустим, 20 миллиметров. У нас есть два элемента. Желательно, чтобы все размеры стояли от разных кромок. Иначе при перетаскивании элемента из библиотеки проектирования разные элементы будут ссылаться на одну и ту же кромку, что не очень хорошо. Ее невозможно будет выбрать повторно, потому что она была уже выбрана для какого-то предыдущего отверстия. Итак, два отверстия нарисовано, Заходим в библиотеку проектирования. Выбираем какую-либо папку. Ну, я выберу папку Присадка. И у меня здесь есть папка эксцентрик. Нажимаю на кнопку Добавить в библиотеку. И в этом окошечке из плавающего дерева проектирования добавляем элементы. Первый элемент эксцентрик, второй элемент шкант. Добавляем имя, пусть это будет эксцентрик плюс шкант. Тип файла здесь единственный. И можно добавить там какое-то описание. Усильный эксцентрик, шкант там, 8 на 13. Щелкаем ОК. Так, элемент, в библиотеку проектирования добавлен. Теперь я создам э, новый документ детали, потому что к этому уже нельзя применить. Мы его добавили в библиотеку. Ну, элемент с него добавили в библиотеку, о чем нам говорит вот этот значок. И попробую перетащить вновь созданный элемент на новую деталь. Итак, я создал э, новую деталь. И теперь простым движением мышки перетаскиваю на грань э, наш элемент. Здесь, как вы видите, уже нарисован фантом. Выбираю э, подсвеченные кромки на вот этой превьюшке. Выбираю грань. Эту кромку и эту. Щелкаю ОК. И у нас э, появилось два отверстия в дереве построения. Эти два отверстия называются эксцентрик плюс шкант. И они состоят из двух элементов. Конечно, здесь каждый элемент можно подредактировать э, как угодно, насколько угодно. Вот таким вот образом, нехитрым, можно добавить там, всю присадку для эксцентриков, шкантов, конфирматов, петель и прочее, прочее, прочее что вам нужно. То есть создать свою такую библиотеку, которая бы э, упростила вашу работу, уменьшила время на проектирование и уменьшила, самое главное, ошибку при разработке изделия. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментарии всегда читать приятно. До новых встреч!